Ребятушки, здравствуйте. Короче, вот такая вот проблема у меня. Epic Game в своем репертуаре. Они опять раздают игру, которая не запускается. В прошлый раз менетер у меня не запускался. Я сделал видео, и мне это помогло. Может в этот раз не поможет. При нажатии запустить игру. Ее просто выкидывают на рабочий стол. Возможно, кто-то знает, как это решить. Заранее спасибо всем.